Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и сегодня мы побеседуем о спасбросках. О том, какое у них назначение, какую функцию они выполняют в системе, и как они механически сделаны в разных версиях эти, этих систем. Во-первых, здесь вопрос концептуальный. Как у нас происходят действия? Как мы их вообще обсчитываем? Ну, может это звучит слишком абстрактно, но думаю, что при... по примерам будет немного более понятно. Вот у нас есть игры старых традиций. Нулевые подземелья и драконы, скажем. И, возможно, первые тоже. И там, вот, скажем, воин атакует сова-медведя. И воин делает бросок кубика или кубиков, в зависимости от того, что там на кубике на этом выпадает. Попадает он или не попадает. Наносит урон или не наносит. Что там точно нужно, чтобы выпало, зависит от особой таблички в книге правил. Но плюс-минус зависит от умения этого воина сражаться, скажем, его уровня. И от защищенности этого сова-медведя. Скажем, защиты или брони. Если атакует сова-медведь, то за него бросает мастер. В некоторых играх, возрождающих старые традиции, сделано точно так же. Кто атакует, тот и делает бросок. А в некоторых правила поворачиваются лицом только к игрокам. Что тоже весьма логично, потому что в конце концов это именно они играть пришли. А не сова-медведи. Если, конечно, ваши игроки не сова-медведи. Но в таком случае... Бросок всегда делается игроком, либо это бросок атакующий, если персонаж игрока атакует, либо обороняющийся, если атакует монстр. С таким подходом есть там небольшие проблемы с тайными бросками, то есть там, не знаю, лезет вам жулик в кошелек, вы заметили это или не заметили. Если мастер скажет ни с того ни с сего сделать бросок на эту тему, то игрок начнет о чем-то догадываться, даже если сам по себе бросок покажет, что персонаж ничего не заметил. Но как бы эти вопросы решаемы, либо отыгрышам они нивелируются, либо вместо броска константа считается, либо в виде исключения ведущий за своей ширмой все-таки чего-то там такое кидает. Но вот оказывается, что если почитать совсем старые игры, в том числе военные игры до ролевой эпохи и книжки исследователей о них, то изначально там вообще было наоборот. В зависимости от того, кто на нас нападает, мы делаем бросок защиты. Чтобы узнать, насколько все плохо от столкновения с этим противником. Эти правила тот же Антон Бат использовал еще там, в 50-е или 60-е годы. Но вообще, это не только в пыльных экспонатах. Сегодняшние военные игры, э, вот вроде того же 40-тысячного военного молота, поступают э, точно так же, и не только э, военного молота. Почему? В том числе потому, что это игры не ролевые. В них участвуют много разных групп, которые там расставляются по э, полю. И гибель группы солдат не означает не только конец игры, но даже особо какой-то там драмы она не создает. Ну померли и померли, фиг с ними, давайте дальше играть. Чем выше смертность, тем быстрее и веселее можно поиграть в такую игру. Так вот, вот, вот, вот этот вот, собственно, бросок, на то, выдержала ли группа солдат столкновения с врагом или не выдержала, он там называется спасительным, то есть как раз спас броску. Идея о том, что бросать кубики должен нападающий, а не защищающийся, она пошла от Гайгекса. Для остальных это выглядело странно, но они готовы были попробовать. Началось это вот в кольчуге, естественно. На самом деле, для более-менее симметричной механики разницы особой нет. Что сову пень, что пнем об сову. Механика все выдержит. И эту симметрию можно или сознательно туда впихнуть, или просто сделать так, чтобы она никуда не девалась. Однако оказалось уже на этом этапе, что есть ситуации, в которых по логике военных игр надо было бы не кубики мучить, а просто убрать фишку с поля и все. А по логике ролевых игр это получается просто скучно. Таких ситуаций там было 4 в кольчуге. Это дыхание дракона, «Укус паука», «Взгляд Василиска» или «Медузы» или как от рисы и «Заклинание магов». Ничто из этого так вот как бы броней не блокируется, а значит должно быть просто так успешно. Встретил Василиска, окаменел. Все, делай нового персонажа. Но еще один раз Василиска встретил еще раз. Опять-таки на уровне военной игры, где у нас фишек много и чем меньше их будет, тем быстрее мы доиграем, это хорошо. Если мы себя ассоциируем с какой-то из этих фишек, то уже получается плохо. Чтобы было немного получше, на уровне уже кольчуги вводятся особые правила по гибели героев, из которых потом хиты вырастут. Но там смерть наступала не по исчерпанию большого какого-то счетчика, а если в одном раунде 5 или больше пунктов урона накапливают. Ну и еще вводится, возвращается, скажем так, спас-бросок просто как последний шанс. На спасение после столкновения с летальным эффектом или монстром. Если герой, скажем, сталкивается с Василиском, то он, по идее, должен погибнуть. Но вместо этого он бросает 2d6 и на 9 и выше он каким-то образом выживает. Каким-то образом. правило это не регламентируют. 9 и выше, если кому лениво считать, это 28%. Не так уж и плохо. Супергерои, да, в кольчуге были там еще и супергерои. На 6 и выше это уже 72%. Забавный момент, механика одного броска с тройным результатом, которая так вот взлетела в популярности в последние годы из-за постапокалипсиса, мира подземелий, классовой борьбы и миллиона их хаков и продолжателей, она тоже растет из спасброска и тоже из кольчуги. Только не у героев, а у великанов был такой э, спасбросок. Великан по кольчуге спасался полностью на 9 и выше, так же как и герой, но погибал он на броске меньше 5 а вот на 5, 6, 7 или 8, то есть на самых часто выпадающих числах на 2D6, он отступал на шаг, то есть вел себя как дракон. Дракон там спасался автоматически и отступал всегда. Поэтому для отпугивания драконов очень хорошо было натравить на него магов и э, заставить их кидать свои огненные шары. Вот, Это была кольчуга. В подземельях и драконах в э, нулевых спасброски уже были на D20. Их было 5 разных штук. Луч смерти или яд, то есть это как бы аналог укуса паука в кольчуге. Жезлы, которые почему-то отделили от заклинаний, ну так им захотелось, так им показалось баланснее, реалистичнее, я не знаю. Окаменение, то есть Василийская Кокатриса из э, кольчуги. Дыхание дракона, вообще без изменений, та же самая кольчуга. И посохи и заклинания, опять-таки как заклинание в кольчуге. Успешный спасбросок означал либо отсутствие эффекта, если это окаменение или что-то такое похожее, или половинный урон, если там какой-то урон был записан. Так действовал яд, так действовало оружие дыхания. Эти пять групп прожили очень долго, и все версии правил до тройки пользовались именно ими, с небольшими какими-то манипуляциями. Луч смерти там стал смертельной магией, к нему и к яду добавилась парализация, до этого ее кидали как окаменение или как заклинание, но сложность на яд была почти лучше, почти у всех была лучше, чем на э, окаменение и на заклинание. А парализ вообще это такая скучная фича, потому что она удаляет игрока от игры, поэтому игры веселее идут, если тебя не парализуют, поэтому паралич добавили к самому удобному спасброску, так что это как бы чисто вопрос баланса. Но вот эту четверку спасбросков еще на нее накладывалась вся эта махнатая система поправок, идущих фиг знает от чего к фиг знает чему, и особенно по двойке продвинутых уже по и драконов, там в каждом отдельном случае надо было обязательно чего-нибудь там подобавлять, поотнимать и так далее. Но такие плохо совместимые друг с другом, сильно по-разному работающие подсистемы, это, в общем-то, фишка того периода. Но вообще это мне кажется забавным и походит немножко на байку о том, что размеры стартовых модулей для космических ракет сейчас зависят от ширины конского крупа. Потому что их надо доставлять по железной дороге, а колея там когда-то, много лет назад, была сделана под конное метро. Ну вот, как бы два игродела запихивают в приложение к варгейму паука, василиска, дракона и мага. И 30 лет потом люди играют с этими группами спасбросков, еще и убеждают себя и друзей в, в том, что именно так логичнее всего. Если бы в этот момент им в голову взбрело добавить туда, не знаю, катаблепаса, бербаланга, вампира и мозгодера, то э, категории были бы и другими и все бы пошло немножко иначе. Вот. В, стр... в тройке концепция спасбросков была изменена концептуально. Видите ли, в классических версиях правил никак не регламентируется, что там точно происходит в момент этого броска. Что этот спасбросок моделирует. У высокоуровневых магов, скажем, там были шикарные спасброски от заклинаний, а у священников от ядов и, ну, и магии смерти. Их практически нельзя было пробить без очень большой удачи на э, кубиках. Но отыгрывать каждый колдун или церковник мог это как угодно. Хоть лучом света в темном царстве с нисходящим на индивидуального героя. Хоть волшебным щитом возникающим вокруг. Хоть жонглированием посохами, как в фильме про Гендальфа и Сормана. Как угодно. В тройке было четко сказано, если можно от чего-то увернуться, это спасбросок рефлексов. Если можно что-то потерпеть, это стойкость. Если можно одним упорством духа, то это воля. Вот и все. Если не подходит никакой из этих методов, то спасброска тебе просто не положено. В плане игромеханики, это был шанс, шаг улучшающий. Хотя многим он не понравился именно из-за такой вот обязаловки по описанию. Если ты хотел быть магом, который просто так стоит под, под атакой врагов и от которого отскакивают вот заклинание низкоуровневиков, то надо было обвешиваться шмотом с иммунитетами, заклинания выбирать правильные и так далее. Просто так спасбросок на рефлексы означал, что ты танцуешь и уклоняешься то в одну сторону, то в другую, а не просто глядишь города противнику в глаза испепеляющим и унижающим взглядом. А иногда хочется именно это. Тем не менее, вот эта тройка рефлексов, стойкости и воли, она вполне рабочая. Понять ее очень легко, использовать ее и того легче. Лично я тогда, вот когда съезжал со вторых продвинутых и драконов на тройку с половиной, я оставил хоумруном четвертый еще бросок, ввел его и называл его бросок на уничтожение. Просто потому что мне казалось нелогичным, что от какого-нибудь там луча смерти, архиепископа или лича можно уклониться или потерпеть его. Это был бросок на чистое героическое превозмогание. Вот все думали, что ты уже все, а ты вот нет, все-таки встал и ответил. В классической тройке системе D-20 еще и за каждым спортборском стоял атрибут. Соответственно, за рефлексами ловкость, за стойкостью сложения и за волею мудрость. А уничтожение таким образом проигрывало в основном именно потому, что ничем не модифицировалось, кроме э, уровня. И росло медленнее, чем все остальные. В тройке, которая с половиной, исправили еще несколько заклинаний, позволявших фактически исключить персонажей э, из игры на неудачном броске. Скажем, холды всякие, вот сдерживание монстра, человека, животного, там штук пять разных э, есть. И их чинят в каждой версии, потому что, ну потому что, иначе получается скучное заклинание. В, э, с этой версией правил можно было продолжать кидать спас до успеха на, на, в каждом раунде. И, и как только успех был, на этом действие эффекта заканчивалось. В четверке была попытка убрать спас совсем. Вместо этого они объединились с классом брони и образовали четыре класса разных защит. Вот у нас и на листе персонажа, если э, приглядеться, там именно вот... Раздел защит. И там первая броня, потом стойкость, рефлексы и воля. Они все считаются по одной формуле. Они э, э, ну, высчитываются из там, класса, поправок, всего-всего-всего. И после этого они становились фиксированным числом. Ну вот как класс брони в, в, ну, практически во всех остальных редакциях. И дальше нужно было от этого числа, просто как до этого числа, как до сложности добросить. Удачный спасбросок означал чехарду с кучей там других бросков, по каждому эффекту отдельно, слетело, не слетело. Все описания атак также были унифицированы. Вот это именно атака, именно этого монстра, или именно этого класса, именно этого уровня, она была там сила против рефлексах. А вот это, это ловкость против стойкости, это мудрость против воли и так далее. Как всегда... Нашлись и сторонники, обрадовавшиеся единой механике и единому описанию, и были и противники, кому не понравилось, что всякие чудесные штучки вроде взгляда Василиска обсчитывались и обкидывались точно так же, как тупой удар палицей по голове. Но это, извините, вопрос вкуса. В пятерке фактически вернулись назад, но и учли опыт успешных других систем, упрощавших официальную систему d 20 скажем, замки и походы. Спас-бросков как таковых там фактически уже нет. Ну почти нет. Есть модификаторы атрибутов и есть проверки этих атрибутов. То есть, чтобы увернуться, мы кидаем не какой-то там отдельный спас на рефлексы по особой табличке. Мы кидаем проверку ловкости. Но называем ее, мы все равно спас-броском. Просто чтобы знать, добавлять ли бонус опытности или не добавлять. Это уже зависит от класса. Люди на форумах. Трудолюбивые взяли и посчитали, что по базовым книгам большая часть монстров и заклинаний, там в районе 150, просит все равно с подброска сложения. Затем где-то сотней э, идут ловкость и мудрость, сила уже там втрое реже нужна, харизма еще вдвое меньше, а на интеллект там э, 5 э, проверок на все книжки получается. Но это статистика, это общая статистика, это числа, которые забавно, конечно, знать и забавно видеть, что официальные материалы, они как бы снова уходят обратно вот к рефлексам, ловкости, рефлексам стойкости и воли из тройки. Но за вашим именно игровым столом все может повернуться иначе, и сильно грустить по этому поводу не следует. И вообще это не такая уж плохая идея, просто убрать эти самые спасброски и сказать, что вот у нас есть 6 атрибутов, да, какие-то там спасброски куда-то там чего-то идут. На уровне классов оно сбалансировано, то есть каждый класс получает обычно неплохой э, спас-бросок, один э, более-менее часто используемый и один более-менее э, нечасто, более-менее экзотический. Вот. И дальше спокойно можно на этом играть, а там уже за каждым столом люди разберутся. Вот как-то так. Мы с вами завершили еще одну экскурсию по ролевым раскопкам. На этот раз целью нашей были спасброски. Мы обсудили, как они лежат в основе всей механики в военных играх, и старых, и новых. Как они стали механикой для обработки исключений, не обычных вещей, а именно исключений в нулевых подземельях и драконов, Как четверка этих исключений стала на несколько десятков лет стандартными группами разных спас -бросков. И как тройка, четверка и пятерка э, подземелья и драконов попытались разными способами, но сделать в этом хаосе какую-то, провести какую-то убор. Идеала пока что, я бы сказал, не наивно. Мне лично, как стороннику простоты и ликвидации искусственных усложнений, нравится идея полностью слить с спазброски с проверками атрибутов. Но мне также очень по сердцу система ступенчатых ухудшений из четверки, ну и немножко из э, пятерки. И как-нибудь я вам покажу на пальцах, ну и на цифрах, как у меня получилось ее увязать с несколькими уровнями магии и вообще как бы развития, о которых я недавно рассказывал. Спасибо за внимание, с вами был Радагаст. если понравилось, будем копать еще.